своими результатами, своим качеством жизни, своими историями, своим, так сказать, кейсом. вот Но я бы, наверное, уже перестал бы петь дифирамбы, если Ольга с нами. Оль, отзовись Да, я на месте. О, Олечка, привет, привет. Ты тут прям, вот ты не поверишь, с того момента, когда мы встретились, я каждый день... А огромному количеству людей пою про тебя прекрасные песни. Просто бы. я не знаю, как теперь оправдать доверие. Да нет, все нормально, вот, придется Спасибо. оправдывать. С удовольствием, с удовольствием, да. с удовольствием. Оль, ну хорошо, давайте я передам микрофон. Друзья, еще раз бурными аплодисментами давайте поприветствуем потрясающую леди Ольгу Лозинска. И она сертифицированный коуч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 Красивая квартира на берегу океана, она там есть, мы ездим туда на выходные, то есть я три часа где-то, но работаю я в основном вот здесь, вот в Тампе, сейчас объясню вам почему. Жила я очень долгое время в городе Харькове, я с Украины, но 25 лет, как я живу в Северной Америке. Вот.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 И на знаниях, и на опыте я с удовольствием соединю все разрозненные кусочки, частички э э вот э этого знания, соединю в один определенный сбалансированный курс и э дам.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 в Америке. Ну, в Америке, но ну, Банк глобальный банк, поэтому подо мной и Украина, подо мной и Россия. И все транзакции подслеживаются и по закону выплату. Так что абсолютно звериный оскал империализма. С одной стороны. А можно вам вопрос задать? Конечно, пожалуйста. А вы знакомы с творчеством Зеланда? Зеланда, да, знакомы. Знакомы. Ну, конечно, обязательно. Это же...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 ненормальным масштабным мышлением которых большинство людей просто бы ну, не поняли и ты сразу знаешь небо там а давайте подумаем а давайте там 500 раз там сейчас там все взвесим а как вот раз, этот подход, Юра никогда не работает вот этот подход а давайте да, подумаем. Да, да. это не работает никогда вот, а он вот так сразу соединились, бах знаете, какие молнии полетели, такие ду И вот, короче говоря, родилась кам... Да, резуль. Да, вот как... Это, как, это вот... шикарная идея. У меня есть как бы пару, то, что называется, concerns, да, concerns, какие, которые... А... Это касается именно Америки. Это касается именно Америки, потому что у меня и доступ был не, не совсем, и до сих пор у меня некомфортный доступ в изи-бизи, потому что я должна все время switch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 что столько, рынок уже был так перезагружен какими-то э, непонятными курсами, курсами, лекциями, тренингами, да, вот тут, тут вот как мы вот, только, только что была маникюршей или э, хореограф там танцев каких-то народных, и здесь уже транссорфинг, понимаешь, или там еще что-то, так не бывает. Так не бывает. И это отличная идея, чтобы вы собрали в академию такую, да, образовательные курсы по различным направлениям, потому что жизнь наша не однобока. И, и сделали это все в контексте современнейших технологий биткоина и прочих криптовалютной, вот, так сказать, криптоэкономики современной. То есть это ну, идеальный симбиоз на сегодняшний день.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 И вы будете, конечно... Да, тем более мы еще, ну, как я говорю, еще маленькие, только-только начинаем делать первые шаги, нам-то роду еще даже года нет. Вот в октябре будет год, как мы э, перв, открыли шлюз, сделали первую регистрацию. Ну, вот еще последний вопрос, прямо вот последний-последний хочу тебя задать. Я могу. А, я, я только что... Я работаю на другом компьютере, там все работает. Тут Правильно тоже. ли я услышал, и mm -hmm. мы все услышали, что... Один из твоих преподавателей Роберт Киосаки. Да, Роберт Киосаки. То есть, ты его знаешь лично, персонально. Да, да, да. Ага. Я, ему... я его знаю персонально, но то есть, когда я проходила тренинги, он, он, не тренинги, он был коучем моим. То uh -huh. есть я работала и с ним, и с другим у него была у него есть своя школа. И скажу вам откровенно, что в книгах Роберта Киосаки нет ни одного слова о том, как он заработал деньги.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 Такой, как сериал «Дом-2». Там разные сюжетные линии. То есть, очень классный материал для какого-то сериала. Я слушаю вас с удовольствием. Слушаю всех, всех, кто выступает. Прекрасно. Вот у нас буквально сегодня на бензоколонке историю рассказала девушка. Мы просто прям вообще аж за душу взяло конкретно так. Мы проводили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 Посмотрим, время же покажет, вот куда меня Бог на какое место поставит. И, ну, вот так вот, что один из пасторов, пасторов вот, комьюнити. Ну, на самом деле у вас же по сути своей организация благотворительная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 Бенефит этого всего, то есть, вот цельта, она оказалась для, для людей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 Как всегда блин не скажешь это было важно и вот короче говоря я о чем хотел когда мне задают вопрос ну вот скажи мне пожалуйста вот ну что что у вас за сообщество вот какая цель да вот что вы делаете ну, много там, может там академия, там это то 5 10 можно много чего там новые технологии там но я четко для себя понимаю такую штуку смотри мы Сегодня вот есть такая фраза, она очень популярная, да, Дарвина. вот, Выживают не самые сильные, самые, не самые умные, а те, которые быстро приспосабливаются к переменам. Так вот, мы, короче говоря, вот та площадка, которая помогает людям быстро приспосабливаться к переменам. Да, Друзья ты... мои, все, буду расставаться с вами. У меня тоже уже тут тайм-тайм, звонки. Олечка, спасибо большое. Спасибо. И... Огромное Благодаря спасибо. А связи? Сделаемся как можно короткие сроки. Спасибо больше. Друзья, пока-пока.